И у нас, сегодня, у нас сегодня интереснейшая встреча. Мы пригласили Каро, Каролин, из, на самом деле даже не из Германии, а народом из Германии. Да, Мы сейчас зададим ей очень много интересных вопросов для того, чтобы вы поняли, как Дейзи продвигается на других рынках. Сегодня очень важная встреча. Мы будем периодически проводить такие встречи, чтобы было понимание, что с Дейзи происходит за пределами, русскоязычного пространства, потому что русскоязычное пространство в ДЭЗе на самом деле очень-очень маленькое по сравнению с другими рынками, в частности, в частности с европейским рынком. И э, э, я буду задавать вопросы, буду переводить, Кару будет отвечать, опять-таки я буду переводить. да. Э, я постараюсь сделать так, чтобы вы поняли абсолютно все, о чем мы говорим. Да, если вдруг я где-то что-то забуду перевести, я попрошу наших админов, любимых, мне напомнить, встрять в разговор да, и Uh, so, uh, Kara, uh, I just made short explanation that, uh, you know, we are doing this series of Zoom calls uh, for Russian speaking uh, members. Uh, we started probably like a couple weeks ago. So uh, you are the first guest outside of Russia and we're going to invite also leaders from other countries. Uh, so the the the reason why I invited you is because I wanted to show how Daisy develops outside of Russia, like in particular in Europe, right? Because you have big experience, uh, and uh, so that people understand that uh, uh, Daisy is a, uh, really international project. Uh, so maybe they get some insights from what you're going to share with us, right? Uh, this is what I told them. Uh, and now let me just introduce yourself also shortly, and then, I will, and then we will start, okay? uh, Значит, смотрите, uh, Кар Каролин, или все ее называют Каро, так короче, вот это uh, лидер из Германии, на самом деле она проживает в Ибице, uh, я не знаю, были ли вы там, вот там очень классно, я, правда, там сам не был, uh, вот uh, такое классное тусовочное место, вот там Каро уже давно, несколько лет живет, оттуда она строит преимущественно онлайн этот бизнес, вот. Тем не менее, народом из Германии, естественно, говорит на немецком языке, и она, помимо того, что является лидером, видимым лидером в нашем сообществе, помимо того, что она была основным организатором события в Кёльне, которые мы проводили совсем недавно летом, помимо этого всего, Каро также является, скажем так, одним из админов нашего сообщества и помимо того, что помогает немецкоязычным партнерам по разным вопросам, также помогает англоязычным партнерам, да, то есть если у англоязычных партнеров есть какие-то вопросы, какие-то технические вопросы, то Каро вместе еще у нас есть такой Энди, вот два человека, которые занимаются поддержкой, и поскольку она занимается поддержкой, она знает Дези доли поперек, полностью абсолютно погружена в тему, знает все до малейших нюансов, и Uh, это, конечно же, помогает ей самой строить бизнес, да, потому что если вы хотите стать экспертом в какой-то сфере, вам нужно хорошенько изучить предмет, uh, uh, в котором вы хотите стать экспертом. Я сейчас я это переведу, и мы начнем нашу беседу. So, Carl, I just explained shortly that not only you are leader in Germany, also you live in Ibiza for the last few years. And uh, uh, not only you're taking care of German speaking community, but also you're taking care of global community in English, right? So yourself and also Andy, you're doing tremendous job in uh, supporting people. And that's why, you know, all the details uh, uh, of Desi, which helps you to build your business, right? Because in order to build the business, you need to know all the information to become expert in something you need to be very deeply involved uh, in that field right that you want to become expert in uh that's why it's it's very good combination i believe personally for you and uh, of course uh it helps you to build your business uh so uh let us start uh and maybe in the beginning maybe you can tell us your story your daisy story so how you started daisy uh, why you joined daisy uh, and uh, why you still with daisy and what you see значит Ребята, теперь давайте мы начинаем уже непосредственно беседу. Первый вопрос, который, который я задал uh, Кару, это ее история Дейзи. Да? У нас у каждого есть своя история. Когда она вступила, uh, почему она вступила, почему она до сих пор в Дейзи и какие перспективы она в Дейзи видит как глобальный международный uh, лидер. So, okay. all, really call, Russian, Russian yeah, uh, она говорит, что uh, для нее честь быть на этом звонке, uh, особенно потому, что ее сын изучает русский язык, она сама по-русски ничего не понимает, а вот сын, он является фанатом, россии русского языка и возможно в скором времени он сможет переводить подобные звонки so share, so he very, he и, и хорошо что звонок записывается она поделится с ним потом записью этого звонка для того чтобы он послушал маму and how Desi started well, i started with crypto in 2018 And I got introduced to a crypto MLM system in 2019, which I joined. This is how my crypto journey Окей. Okay. Значит, путь, криптовалютный путь Кару начался в году, когда она впервые познакомилась с понятием криптовалюты, а в 2019 вступила в, в некую крипто MLM компанию. Да так у нее начался ее путь в этой сфере. Тогда я присоединилась к проекту. Это не 100% но я лидерам, и это был первый поэтому я в и в 2020 году. Значит, она вступила в тот проект, она доверилась лидерам, кто ее пригласил, для нее это была новая достаточно сфера. И в двадцатом году проект, собственно говоря, загнулся, да? к сожалению, вот, проект не состоялся. And to be honest, then my leader, the one I joined the project before with, he told me in November 2020 of Daisy. And my first impression was, please no more. I don't want to hear anything else about projects that include crypto and referring referral plans. Uh, so it was the same, the same guy who invited you in the previous deal. Yes. Right? Значит, по -по после чего в 2020 году, в ноябре, тот же человек, тот же спонсор, который приглашал в прошлый проект, пригласил ее в Дези, она сказала, пожалуйста, больше не говори мне ничего, ни про какие MLM-компании, ни про какие крипто-проекты, я ничего не хочу про это слышать. So in the end, he is a good friend of mine, and he just explained me, there was no material yet, I said, well, what is it about? And he just told me, you need 24 people, this is all you need, and there's a matrix, okay, this is all I knew, and then I said, значит и потом потом все-таки он показал преимущество Дейзи тогда еще не было никаких материалов он сказал все что тебе нужно это 24 личных партнера она спросила когда их нужно а, заполучить это было в пятницу Он сказала что в понедельник у тебя должно быть 24 партнера а, и таким образом началась а, ее карьера в Д да, такая карьера Каро, ее путь в Дейзи So I said, okay, we do it. Um, I'm gonna give it a try. It's a hundred dollars I knew that. I'm just gonna give it a try basically to that he's quiet, that he doesn't bother me anymore. and on Monday, two days later I had my 24 people being ready to join the project. Uh, и uh, Кару присоединилась, там в принципе, это 100 долларов всего, чтобы присоединиться. И уже в понедельник у нее было 24 человека, которые uh, готовы были присоединиться к проекту. So basically, Кару, this was uh, on a pre-registration phase, right? Before was launched. Not even then, when they talked about it, was in November, and then it didn't start. So then, until it got launched right. in January, I even had more than 24 people already together. Right. Uh, значит, это все случилось в ноябре, uh, и проект Дейзи для тех, кто не знает, да, он где-то три раза откладывался, его запуск, и в итоге в январе стартовал 2020 года. Поэтому Кару пришлось подождать какое-то время. И к моменту запуска, да, ну, мы это называем мягким запуском, да, при в январе, к этому моменту у нее уже было не 24 личника, а еще гораздо больше. Да, очень много людей она сюда пригласила. So then, when it did get launched, the, uh, launch the first day, I think I went in with uh, a team of thirty-two frontliners. I was able to sign them all up, but then we got stuck and they couldn't tear up. But but I had my frontliners in. Thirty-two uh, people, right? The day you started. Exactly. Yeah. Значит, и в итоге когда она стартовала 32 человека зашли в этот бизнес вот там были некоторые технические сложности но в итоге в итоге она стартовала so this is how you Окей. Okay. Но она не стала пейсетером тогда, она стала позже, потому что э, почему-то она пропустила информацию, что еще нужно 128 тысяч долларов объема, да, не только 24 личника. Вот, и этот момент она пропустила тогда. So then basically after four days, I remember the smart contract, you, it was shut down, yeah. it was worked on. And then I had three months time to actually study the project, to understand the whole thing. And I was on fire by the relaunch in April. Окей. Okay. Потом через четыре дня начались технические сложности. Ребята закрыли смарт-контракт, приостановили работу и потребовалось три месяца, чтобы уже официально полностью запустить проект Дези. И за эти три месяца Кару досконально изучила всю информацию и в момент уже официального запуска, полного запуска Дези, она была информирована, знала абсолютно все нюансы этого проекта, была готова, вооружена да, для того, чтобы строить большой успешный бизнес. Okay the difference in between DAISY and the project I joined before, the project before always had that feeling something could go wrong. I better, all the time I could withdraw, I hit the withdraw button because I was scared it would stop. With DAISY, when the smart contract was stopped, everybody said, this is the quickest exit scam ever. And I wasn't scared at all. One second, I had the confidence. I don't know where it came from, but I knew DAISY would come back Кару говорит, a... очень интересный момент. Да? Очень большая разница была по сравнению с предыдущим проектом. И здесь, да в предыдущем проекте. А uh, у нее было внутреннее переживание все время, да, что что-то с проектом может пойти не так. Такое знаете, внутреннее ощущение у нее было. И поэтому она, когда только была возможность нажимать, нажимать на кнопку вывода и выводить деньги из проекта, она это делала. Да. В случае с Дейзи, после того, как смарт-контракт закрылся, и Дейзи на три месяца перестал принимать новых участников, несмотря на это, несмотря на то, что злые языки говорили о том, что это самый быстрый скам-экзит вообще в истории MLM, Uh, то есть проект собрал большое количество денег, и все, теперь он никогда больше не запустится. Да, чего только тогда не говорили. У Кара была стопроцентная уверенность и uh, понимание того, да, что uh, обязательно проект запустится, это будет долгосрочный проект. Она говорит, она не знает даже, откуда это ощущение было. Ощущение полной надежности и больших перспектив не покидало ее в течение вот этих трех месяцев, перед, перед стартом, уже полным стартом. And there I could see already, for me it's a thing, if I commit to something, I'm all in or not in at all, so there's no gray. There's for me there's black and white, I commit myself and I'm in. And I've seen, I was just one day in the paysetter group, I've seen there come questions and why does nobody answer these questions, so I was answering already all the questions. And I think uh, like a few weeks later, I became admin already of the big groups because of answering all the questions already. А, и Кару такой человек, когда она что-то начинает, она обязательно погружается и полностью коммитится. Да, то есть она а, не, а, не, не поверхностный человек, да, очень глубоко погружается в материал. И таким образом, когда она стала пейсеттером сразу же после запуска и, и ее добавили в группу пейсеттеров, она увидела, что люди задают вопросы, абсолютно такие дубовые вопросы, абсолютно не владея материалом. Пейсеттеры задавали эти вопросы. Она стала отвечать, и это, видимо, заметили люди. И через несколько недель. Uh, таким образом, кару стало админом, uh, то есть, по сути дела, стало uh, заниматься поддержкой, глобальной поддержкой проекта DESI, да, и вот в течение длительного времени этим занимается успешно. Это одна из причин, почему все знают в сообществе Caro, uh, помимо того, что вот еще недавно мы ивент проводили в Германии, и так далее. That's why Caro, so basically, because you became admin, right? So, the whole community of course knows you since that day, right, that you became, and uh, since you are probably uh, the most reliable person when it comes to getting some answers right to questions so you can answer very fast you know uh, the topic uh and that's why people uh, love you people respect you I can see it in the chats right so so so we can rely on you it's it's it's very good <laughs> yeah it's but it's it's a giving and taking because you can rely on me because I can rely on you Of course, it's like of very course. simple the law of attraction of <laughs> Of course, of course, и э, получается, что таким образом Кару стала известной очень личностью в сообществе, да, потому что она отвечала всем на вопросы. Вот все ее зауважали, все ее полюбили, э, и э, она говорит, что это не только, не только, не только. Люди могут положиться на нее, вот также она может положиться на нас, там, допустим, на фаундеров, да, потому что какие-то вопросы у нее есть, тоже у нас есть свои каналы коммуникации, мы быстренько отвечаем, вот и мы помогаем в, все, в принципе, здесь друг другу, да, то есть задача помогать, задача, чтобы у всех была четкая информация, четкое понимание, что такое дези, куда мы движемся. Окей. Okay. What I also do, I'm always joining projects, it's um, I really want to get behind the the scenes, so I do my due I did do my own research on Dr. Anna Becker, on Endotech. I did all of that on you guys. I did all the theoretically side, but I also trust my intuition. My intuition, my feeling, I don't know if it's a woman thing, but it's very strong and I have to trust it. That project before, I checked it as well. The head made absolute, absolutely sense how they did the reward system, but my intuition was screaming the whole time, no, no, no, run. And with Daisy, The whole backup checks were like great, like it, working. Um, and my intuition says, go, stay, stay, stay. So for me, it's the one and only and the perfect combination of both, no, of like heart and head. This is for me, Daisy. Я, uh, uh, yeah, uh, Значит, uh, важный такой момент сказала, да, то, что в прошлом проекте, в котором она была до да, Дези, uh, там четкая была система выплат, все технически четко работало, вроде бы как бы имела все смысл, даже экономический смысл, но интуиция, Кароль, она говорит... У нее достаточно сильная интуиция, может быть, это у всех женщин, может быть, нет, но вот у нее конкретная интуиция говорила, что уходи оттуда, уходи оттуда, да, ничем хорошим это не закончится. В то время как в Дези совершенно обратная ситуация, да, несмотря на то, что были технические сложности, интуиция с самого первого дня говорила, здесь все четко, здесь все классно, вот здесь ты можешь долгосрочно строить бизнес, все у тебя будет хорошо, интуиция говорила, Кару, да, вот это как раз то место, где тебе нужно быть. И для нее, для Кару, Дези это идеальное сочетание когда знаете когда когда разум вместе с сердцем воплощаются вот в такой бизнес да то есть она плотно работает с нами с фаундерами да она говорит что прежде чем начать строить бизнес ДЭЗи она сделала свою проверку она проверила Анну Бекер она проверила компанию Дотек она проверила насколько могла навела информацию по фаундерам, да по основателям тоже чувствовала себя Абсолютно уверенный, что проект в надежных руках. И вот, собственно говоря, интуиция ее ну, по сегодняшний день не подвела. Да? Я уверен, что дальше тоже все будет хорошо. Thank you, Carol. And for me also very important is, because especially with you guys, what I always say, I think the three of you, you make like a whole a whole thing, because each one of you has special gifts, and they all combined together just make it perfect. As I always say, like Jeremy, is for me, he speaks with his heart. He's like the typical, he he sells what he loves and he is like all let's call it feeling. Then you have Edward, the like le, the traditional guy, like really um like sharply dressed and traditional and wealthy and everything he touches seems to turn into gold, like really like the head guy. And then I have you, you keep them all controlled together, and you are like there when when и Карл всегда говорит, да, что у нас, uh, ну, у Дэзи есть три фаундера, и это очень хорошая комбинация, uh, потому что у каждого есть какие-то uh, отдельные черты, вот каждый отличается по характеру, там, по личности, и, например, Джереми, он… Uh, Отличный продавец, он так классно продает, он искренне верит в то, что он продает, да, и он продает сердцем, да, он, он настоящий, он не поддельный, он настоящий, да. Эдуард, например, да, он другого типа человек, да, это человек, который пришел из традиционного бизнеса, он всегда одет на миллион долларов, да, то есть так красиво, хорошо одет, вот все, к чему он при, прикасается, при, при, превращается в золото, э, и э, также он является, скажем так, мозгом, да, проекта во многом проекта Дэйзи, да, то есть в моем случае она говорит ты Илья, говорит человек, который в какой-то мере их связываешь, да, ты помогаешь, чтобы это все работало, вот ты делаешь то, что по английски называется execution, да, следишь за исполнением, за операционными какими-то моментами, да, проекты. Вот, получается вот эта связка, когда вы втроем, она очень-очень хорошо работает, потому что каждый из вас уникален. What I've never seen you hear what they say you listen to everything and you execute as well what the community wants as long as it's possible that i've never experienced before and now after the german event everybody said the same that you guys are there that the contact is there usually founders are on stage and then they disappear behind the scenes and then they come out and talk like they don't go down to the crowd so it's like you are one of us we are one of you we are all daisy we are all owning parts of endotech It feels really like this. Why I would say this is the daisy family, and it is with every cell of our bodies. И потом Кару говорит, что Дейзи это как чувствуется, что Дейзи это как семья для нее, вот для ее партнеров. Почему? Потому что в отличие от каких-то других проектов, где она наблюдала, что фаундеры, там, основатели, владельцы компании, выходят на сцену, и после этого никто их не видит. То есть они отдаляют себя от сообщества. Да? здесь совершенно другая ситуация. Фаундеры они всегда на связи, вот с ними всегда можно пообщаться, передать какие-то проблемы, какие-то пожелания, да. И, можно получить вот этот фидбэк, да, передать и, в принципе, имплементировать какие-то моменты. да То есть мы слышим голос сети, потому что мы сами в этой сети находимся, мы строим эту сеть. И в этом смысле Дейзи действительно как некая семья, общая семья. И каждый пейсеттер, да и вообще каждый лидер здесь может быть услышан. То есть есть каналы коммуникации. And for me, how how it uh, worked that I took over Germany, because I'm not the number one of Germany, it was Jörg is our number one of Germany, but when the whole token uh, situation started, it got too complicated for them and they couldn't follow. So I started to do the slides and they said, can you do please the presentations because I don't know what you're talking about. So I didn't want to do presentations, but then they pushed me in it. I did presentation and I loved it. So this is, this happened last um june actually june uh -huh. july when this and since then i took over they went on to other projects i stayed so i just checked our group we have in in my line we are 1400 people 1400 people 1, in, my, in my telegram group the one that we are okay okay okay german speaking group right yes Окей, okay. значит, и дальше уже опережайте она, сейчас как раз подойдем к вопросу, у нас подготовлены да, от лидеров вопросы, очень интересные, вот она принципе сама уже начинает отвечать, она, Кару проводит встречи на немецкоязычном рынке, естественно, для нее это родной язык, как это все началось, в прошлом еще летом, в июне-июле, ее спонсор Йорк, Витки, да, очень такой топовый лидер, вот, который... Очень большую волну создал, когда Дейзи стартовал. Он потом ушел в другие проекты, да, он как бы сейчас немножко в тени здесь находится. Вот. Но когда была продажа токена, Дейзи токена, был такой период прошлым летом, для него и для его лидеров это стало очень немножко технически тяжело, и они попросили, чтобы Кару показывала проводила встречи, объясняла, как это все работает, техническую часть. И с тех пор Кару стала проводить встречи, и она стала админом в том числе немецкой группы, немецкого телеграмма, там 1400 человек на сегодняшний день, большой телеграмм. Я знаю, что в нашей команде у нас тоже есть лидеры в Европе, они также в этом чате состоят, Вот и по-немецки говорят. Таким образом, Кару, она в принципе помогает и немецкой сети, а в Германию огромнейшая сеть да, в Дезе, и плюс международной глобальной сети да вот в роли такого, скажем так, админа, да, администратора uh, и uh, суппорта да, для Дэзи. Окей. Okay. So, um, yeah, we kept doing, we managed that uh, channel with, we are like three or four people, we manage the channel and we do weekly calls for the whole German community. It doesn't matter if they're our line or sideline, because lots of uplines have disappeared. The older generation, when it got, got too much, they just went out, but we won back Таким образом, Кару и еще там парочку человек, они uh, ведут, контролируют, помогают да, немецким лидерам немецкой сети uh, с информацией, uh, с поддержкой uh, и ведут вот этот вот телеграм-канал и проводят еженедельные встречи на немецком языке. И неважно абсолютно, кто приходит на эти встречи. Это люди из параллельных каких-то структур, да, из, из кросс -лайнов. Это абсолютно неважно, потому что они помогают абсолютно всем. И для них важно, чтобы те люди, спонсоры которых затерялись, ушли в другие проекты, чтобы тоже получали поддержку. Это очень-очень важно. Да, в нашем бизнесе очень важно иметь поддержку, техническую, информационную поддержку. И вот Кару этим тоже занимается. Um, and as well here in Ibiza I live here for 13 years it's very there's lots of English lots of Spanish my husband is Argentinian so I work the Spanish uh, speaking market and the English market. And by now I just have daisy as well, a good sign for me it's just people I know personally I don't work with cold contacts I really have it's all friends family people that know me that are my team, so I have. I think 66 direct people but in my whole Matrix I, I would have to check again again but it's around 2000 so my team within the team like grew really big and I'm really uh, proud of all of them. Okay. Uh, живет уже 13 лет uh, на Ибице. И там огромное очень сообщество испаноязычных людей, да, потому что это, в принципе, это Испания, вот, и очень много людей, говорящих по-испански, у нее супруг из Аргентины в том числе, да, и она строит бизнес преимущественно офлайн на горячих контактах, да, то есть не онлайн, а офлайн. среди своего окружения, там есть предприниматели и так далее, да, у нее 60 чем-то, по-моему, 66, она сказала, личных партнеров на сегодняшний день и более 2000 Uh, партнеров в сети, именно конкретно у нее в сети, да? не, не во всей немецкой группе, а у нее в сети. И сеть очень активно uh, растет uh, вот сейчас, uh, особенно последнее время. Uh, so, Карл, uh, your network is growing, I think, with a good pace, right? I yes. think you shared with us a few times, right? Uh, so, one of the questions that they had, okay, if you don't mind, uh, I'm gonna start some some questions, uh -huh. right? So, maybe just before I forget uh, so uh, your business your business is mostly you said you said that you mostly build your business offline right so with your warm context right is it does it mean that because you are based in Ibiza so this means that you mostly build in Ibiza right so all these people that you mentioned like 2 000 people they originated from from from okay. your surroundings right It's, but I meant it's not offline, um, I do a lot online, but I mean with, with cold and warm contacts, they all people I know personally. We work on Zoom and online, okay. but I don't put ads in some groups where I, I, I, I, I dump understand. my referral link and I don't know the people. I understand. Она говорит, значит, я задал вопрос, один из вопросов, которые лидеры предлагали, да, как она строит бизнес, преимущественно онлайн или офлайн. Она говорит, что она онлайн тоже много работает, но вся ее деятельность и онлайн и офлайн, потому что офлайн тоже она встречи проводит на ИБИЦЕ. да. вся эта работа она строится без какой-то онлайн рекламы, без какого-то онлайн маркетинга на теплых контактах. То есть она общается, если онлайн, изначально ее сеть она возникла от тех людей, кого она знала, да. То есть она новые какие-то здесь лиды, да, каких-то друзей здесь не нарабатывала. Вот получается, естественно, онлайн удобнее работать, да, коммуницировать с людьми. Окей. Okay. Uh, one more question is because we know German market is very big. So, so how many how many pesetas currently uh, you guys have in in in Germany and specifically maybe in your team, if you could share some. some we some, have in. We have, I have some in my matrix I don't even know of because some fall through spillover went into my matrix. We have in, in the Telegram group, the one uh, we manage together, it's a German team. We have, I think, 33 pay setters. And in my downline, but it's second line, I have uh -huh. three I know of. And I'm at the moment working on three direct ones. So we are one is very close to become a pay setter. So now I changed the concept basically, to concentrate on my own people, to help them. And we do everyday Zoom calls and um, as well, they're attracting at the moment great people that wanna join. Окей, okay, uh, Я спросил, сколько у Кару пейсеттеров uh, в сети, да, давайте поговорим немножко лидерскими уже терминами, да, потому что многие из присутствующих либо уже являются пейсеттером, либо хотят закрыть пейсеттеров, пейсеттеров лидеров. Я спросил, сколько всего в Германии, да, вот в этой группе, которая она управляет пейсеттеров, она сказала, 33 человека да, достаточно большое количество. Uh, в ее группе, uh, в ее группе непосредственно 3 человека это не ее первая линия. Uh, и, uh, возможно, еще есть люди, которые с переливом там через матрицу пришли. Вот. Но она сейчас работает именно над первой линией, потому что у нее задача закрыть пейсеттер лидера до Дубая. А для этого нужно, чтобы в первой линии было три пейсеттера. И сейчас уже как раз они на подходе. Она очень активно сейчас работает. И Вот, так, прошу прощения, чуть-чуть шум. Ребята, вы следите, да, чтобы, чтобы не, было, не было шума постороннего. Uh, вот, uh, и uh, таким образом получается, да, что мы видим по количеству paysetter. Если сравнить с русскоязычным рынком, да, я не знаю, у меня нет статистики, сколько у нас. Вот у нас тоже в принципе немало, но понятно, что в Германии больше, да, и там активно идет рост. Вот это просто как один из примеров такого хорошего лидерства, потому что наш бизнес строится чисто на лидерстве. Uh, давайте спросим еще сколько paysetter лидеров how many you guys have in, in, uh, in Germany? Quite a few. The ones I know of. Ooh, it's quite a few, I would have to count. I wish I would have known that question before. I think the ones I know of, it's 10 at least we do have. Uh -huh. И она говорит, что, скорее, скорее всего, говорит, она не готовилась, не знала, да, что такой вопрос будет. Но порядка 10 человек, вот, которых она знает, на скидку в Германии есть приседатель лидера. У кого-то еще есть при этом, конечно же, две доли, да, даже не одна доля. Окей, so maybe you have something to it. I just want to make sure that I don't forget anything. Uh, сейчас тогда у меня есть список вопросов, да, которые мы подготовили с лидерами. Я задам этот вопрос. Uh, so, Carol, when you meet with uh, prospects, right? So when you uh, share uh, the DAISY story with prospects, so uh, what kind of vision do you share with them? for for for the future of this this was actually my question in the beginning right so yeah. what kind of future you see for daisy and do you share this uh uh vision this future with your prospects when you when you enroll new people i don't even have to talk because i can even feel it it just comes out of my eyes i i can feel when i talk about daisy my like heart goes on fire and it comes out of, <laughs> of like my eyes and my mouth and i don't have to talk much they I do a quick zoom with them, I send uh, basic information, I have a recorded video I've done, What is Daisy, that explains very briefly what it is, that it's an equity crowdfunding, testing development, I talk about Dr uh, Anna Becker, I always do right away what I see, give them uh, like a very quick due diligence that they can do it very easily, because this is the main fact that people have, Oh, is this real, I go to endotech.io I show them the partners, I go to the pages of the partners and say look there's endotech as well, so it's all real and then I tell them I don't know if you want to translate that past part first and then I talk. About so, so, the so you share you share, first of all, you share some tools right some videos yes. with them. Okay. and ve Very uh, short videos that are just the basic facts. Я спросил, смотрите, я задал вопрос, один из вопросов лидеров, да, какое видение по Дэзи Каро рассказывает своим потенциальным партнерам, да, когда она презентует Дэзи, потому что она, естественно, до сих пор расширяет первую линию, общается с людьми или помогает своим лидерам. Да, когда она делает презентацию, то есть что она рассказывает про Дэзи? Она говорит, что, по сути... Достаточно того, что она про это рассказывает, она настолько страстно рассказывает и верит настолько в Дейзи, да, что по ее глазам все видно, у нее прямо искры из глаз идут, вот такое возбуждение чувствуется, и это видение передается. Но она говорит, что, в принципе, сам процесс рекрутинга, да, он достаточно простой. Вначале она дает несколько роликов, коротких роликов на тему Дейзи, на тему эндотека, вот, и после этого общается с людьми. Угу. And, um, then, um, well, basically... How, how do I start? Usually I do it on, I send it on WhatsApp, for example, all this information, yeah. then we have a quick Zoom. For me, for me personally, the future of Daisy is just, it's like the one and only, because I see your guys' vision and I see where we are going to, and I see that this is this. Is what I tell them. This is just the little seed that is planted yet, and there's so much more to come. And I think really what, what, uh, Jer uh, what yeah, Jeremy always says, Daisy is here to stay, and Daisy is here to like, change the world, to, to do the, the best that has been, or something that has never been done, and I truly believe it, and I think it's a mistake not to join. Значит, после того, как Кару дает короткие видео, люди их смотрят, после этого она делает Zoom с потенциальными клиентами, да, партнерами, и на этом зуме она рассказывает о том, что, в принципе, это только-только начало, вот, только сейчас это... Значит, фундамент закладывается, да, здесь очень большое будущее, вот к вопросу о том, какое будущее, какое видение она рассказывает, да, и говорит словами Джереми во многом о том, что Дези uh, – uh, это долгосрочный проект, мы всегда это подчеркиваем, да, что это только начало, вот, и uh, передает это видение людям. Вот Помимо этого, естественно, люди могут проверять сайты, сайты того же эндотека и так далее. вот В прошлый раз она говорила, я не доперевел. И увидеть то, что партнеры эндотека, у них на сайте это указано, эта информация совпадает с информацией про эндотек на сайте партнеров эндотека. То есть, то есть это не фейк, это все настоящее. вот И таким образом у людей появляется доверие к проекту вот и у них включается это видение да, понимание куда это все движется and i have it very strictly um, separated the building or marketing plan from the uh, daisy presentation if i talk to somebody first i don't talk about network marketing at all i just say there's a five percent referral bonus which everybody which is like very small and it's very sympathetic i don't say anything else i have it one percent separated Uh, и uh, Кару не говорит о том, что это сетевой маркетинг, что здесь uh, многоуровневая система с матрицами. Она просто говорит о том, что здесь 5%, 5 бонус, uh, прямой бонус, да, если вы включаете клиент. So of your customers, who are, they? are they? networkers at least they say it. I have a very good example. I Now when we did the German event, I posted that am going to be in Cologne, which I used to live, and a friend of mine came, an ex working colleague, we work together in the movies, he is a, um, a sound technician, he came to the DAISY event and I thought Ooh, I didn't see him there at all, he said I'm going to join, he writes ALGOS himself, he does trading, he went Looked at it said I liked it, he said I'm never going to talk about this thing i'm just going invest he went in straight away. he put like 25,000. In the next day we talked I love it, I don't need more explanations he teared up he's in crypto and forex he said right away I trust both I know crypto numbers are not good, but I want to invest in both. He is building at the moment a German daisy web page and he said, I have to spread the word I love it, so my people are first people that want to go in with quite a bit because they trust it, they see it more from the investing side and then they turn out to be networkers automatically. I see, I see, Значит, я задал вопрос, а кто вообще основная целевая аудитория, то есть те люди, с кем Кару работает, которые у нее в сети. Пассивные ли это участники, активные участники, сетевики ли? Она говорит это в основном не сетевики, это по большей мере, может быть, пассивные участники или инвесторы. И вот она привела пример того, как один ее знакомый, он сам занимается алготрейдингом, он немножко разбирается в теме, он был на событии в Кельне, его это очень вдохновило, возбудило. После этого он зашел на 25 тысяч, он он вложил деньги в краудфандинг и по крипто, и по Форексу. И сейчас он делает сайт для всех немцев, немецкоязычной аудитории по Дези, да, где будет общая эта информация. Почему? Потому что ему это крайне нравится, и он хочет просто поделиться, поделиться информацией о Дези с большим количеством людей. То есть она говорит она работает от продукта и и это очень хорошо работает да? то есть люди заходят через продукт и после этого многие из них хотя изначально они только заходили на продукт они начинают активно строить этот бизнес окей okay. Она говорит, что благодаря тому, что сейчас, на момент в DAZE, пакеты 70 на 30, есть моментум 90 на 10, да, то, то действительно можно привлекать большое количество именно клиентов, именно клиентов, да, потому что большой процент идет непосредственно в трейдинг, да, в отличие от той ситуации, которая была раньше, когда было 50 uh, на 50. Carol, another question is, uh, Uh, how you see leadership in DAISY? This is a question about leadership, right? So, of course, yourself being a leader and surround yourself with leaders uh, in Germany, outside of Germany. Uh, so how you see leadership in DAISY and uh, uh, uh, what is your feeling about DAISY leadership and how important it is to be leader if you if you build the DAISY? Um, just today I put in a group, I think uh, true leadership shows in crisis. <laughs> There's a saying that says true character shows in crisis, I swapped it into true leadership shows yes. in crisis, yes. and yes. we have, I don't want to talk bad about anyone, because everybody has their own reasons, but we have lots of leaders that unplugged and moved uh -huh. on to different projects, which is 100% fine, I don't want to judge it, the right people stayed and the leaders that are coming in are brilliant. Uh, значит, я задал вопрос по поводу лидерства, да? Что такое для Кару лидерство в Дези? Uh, насколько оно важно вообще, да? Uh, на чем оно базируется? Она говорит, что есть такое выражение, да? Настоящее лидерство проверяется в... насто... uh, uh, во время. Have uh, you said the true leadership is expressed during crisis time and you turn into another? I, I said true leadership what? shows um, shows in crisis. Maybe... And what was the original one? Uh, true Значит, она, она перефразила известную фразу, да, что настоящий, настоящий, короче, человек виден в кризисные, то есть настоящая сущность человека проявляется в кризисное время. Она это переделала, да? что настоящий лидер, он проявляется в кризисное время. Да, Это очень подходит для Дези, потому что Дези, когда стартовал, было большое количество так называемых лидеров, которые в итоге, когда увидели просадки, например, в крипто в течение месяца, двух, там полугода, может, не дождались Форекс или еще что-то, да, они покинули этот корабль, хотя технически ты не можешь покинуть, ты все равно остаешься в системе да, и ушли. И она говорит, она не может за это их критиковать, бесспорно, но но настоящее лидерство, вот именно в кризис на это время, оно оно очень хорошо было видно, потому что остались настоящие лидеры: те, кто верит в будущее проекта, да, те, кто строит здесь сети, да, кто готов влиять в хорошем смысле слова на свое окружение. И плюс, помимо этого, присоединяются новые лидеры, новые, лидеры, новые люди, которые вообще раньше в Дейзи не было. Это да, не были. Это очень тоже классно видеть хорошего такого калибра, да, сильных лидеров, которые сейчас заходят в проект. Вот. А так, в принципе, большое количество лидеров, кто вначале присоединился. Они пока что немножко отсоединены. Вот это вопрос времени, когда э, они вернутся, да, потому что, естественно, ну, Дэйзи э, набирает обороты, да, и вопрос криптотрейдинга – да, он э, это вопрос времени, то есть он тоже покажет результат. Окей. Okay. Um, we all are friends as well, like Jörg and Mario, I really respect them, I'm really grateful for the opportunity they gave me by introducing me the project, and we really like each other on a personal level, and we work very clean, like we all support cross lines uh, to each other, we don't have it like strictly, you don't talk to my people, we help each other, and we never take people from other teams, we don't try to steal, so we are very... Yeah. Like and honest, and we, we all each other. Также для Кар очень важно вот эта часть лидерства, да, это этическая часть, потому что она работает с разными лидерами, в том числе со своими кросслайнами, с другими ветками верхних спонсоров. В частности, это основной спонсор это Йорк, она уже про него говорила, да, она очень ему благодарна за то, что он дал ей информацию про Дейзи в свое время. Uh, и они работают очень этично, они не воруют людей, не занимаются кросс-рекрутингом, да, и там четкая такая дисциплина uh, и uh, четко идет uh, работа. And Carol, one more question, mm -hmm. uh, one more question about uh, we spoke about crypto, right? That many leaders uh, unplugged, unfortunately, right? So probably because of crypto performance, we understand that. So how, when you, uh, keep, let's say, what reaction you see from people about crypto performance when it gets down right so when people see losses and how you handle the situation in the beginning it was hard to be honest to tell to remind people of what they have signed up for because some leaders did promote the daisy business wrong they did promise high returns And it wasn't like the crowdfunding wasn't in the center. So people were just focusing on 800% returns a year, which then they didn't get. This is why I prefer always not to watch zooms of leaders. I watch the original material just and read the original sources. So this is why it cannot happen to me, and that I have the proof. Look, please read the disclaimer. Look, please go back to there. And there is you see it. The expectations were different, but uh -huh. different, but the reality was always like it is no guarantees. Right, right. So let me translate. Uh sledge, да, uh, Лидеры или вообще партнеры реагируют на просадки в криптотрейдинге, и каким образом Каро их лидеров мотивирует до партнеров и как она борется с этими возражениями. Здесь ответ очень простой. Говорит, что, во-первых, с самого начала нужно смотреть информацию чисто корпоративную, то есть правильные зумы, правильные пауэрпоинты, правильные ролики, а не смотреть частную информацию, частные ролики, видео каких-то других лидеров которые сами придумывали, фантазировали, да, что здесь гарантированно можно заработать 800 процентов год и прочее и прочее, да, очень много таких вот неправильных, искаженных каких-то обещаний, да, вообще в принципе не было обещаний, да, был какой-то таргет, но очень много неправильной информации. Было в интернете, особенно при старте Дейзе, и люди, послушав вот эту неправильную информацию, эти неправильные обещания, да, они поверили в то, что здесь можно просто озлотиться за очень короткий срок. И когда этого не случилось, естественно, возникли обманутые ожидания, и многие отвалились. Да. В этом смысле Кару говорит, что не нужно было слушать неправильную информацию, с самого начала во-первых, не давалась гарантии, и во-вторых, нужно вспоминать о том, что это краудфандинг, да, то, что мы все вкладываем деньги, собственно, в развитие да, в развитие искусственного интеллекта, uh, который еще до сих пор развивается. Да. То есть мы все участвуем в создании этого продукта, продукт как таковой еще не запущен. Uh, this is Oh, talk about some crazy returns or something like that, right? So this is also initial part of initial uh promise, right? Initial initial story of Daisy. Okay. And this is why I put always the focus on it. We are not just crowdfunding, we are equity crowdfunding. We right. are in early and we get equity. Who can ever pay you that? Like it's да, yeah, that's that's very strong. И плюс к этому еще кару добавляет, всегда говорит о том, что ребята, вы не забывайте о том, что это долевой краудфандинг, то есть люди получают доли компании Endotech за то, что uh, краудфандинг вкладывает деньги да, в развитие этого искусственного интеллекта. И вот эти доли, которые потом будут превращаться в акции, uh, их нигде больше не получить. Мало этого, еще можно получить большой процент долей, да, если вы становитесь поиссетером или поиссетер лидером. Вот про это она тоже говорит, показывает это видение, да, и таким образом просадки на крипто рынке, временные просадки, которые может быть затянулись, да, они каким-то таким образом не варьируются. Okay она также говорит о том что у нее есть партнеры которые работают в сфере финансов профессиональной сфере финансов Да не дилетанты именно профессионалы и они знали в их окружении то есть в банках где они работали Да алгоритмы Написанные Анной Беккер еще в старые времена, да, еще 8 лет назад, и uh, они очень сильно удивляются, да, то, что есть такой продукт, есть такая разработка, как Дейзи, AI, DAISY, искусственный интеллект Дейзи, и что обычный человек, даже с небольшой суммой, может в этом участвовать, еще получать, помимо uh, прибыли с трейдинга, еще получать доли в проекте. Да. То есть это на самом деле очень, очень сильно, очень мощно, да, учитывая то, что Анна действительно является экспертом в финансовой сфере да, и проверенным экспертом, таким образом. Uh, информация подтвердилась о том, что она действительно писала алгоритмы для uh, финансовых институтов, для банков и так далее. Окей, okay. uh, this is great. So, so, Karo, the last question that I had in my list uh, is uh, uh, what is your what is your target uh, uh, of uh, payset, right? So, so now you wanna you wanna you wanna develop three pay setters on your frontliner. Right? So, what kind of people would you uh, Uh, would you have in your front line? Would you help uh, to become paysetter? So, what is your audience? What is your avatar of that person who uh, you help to become paysetter? Right? Because of course you want to become paysetter leader. Also, you want to become achiever, right? So that's why many people now focusing on growing paysetters. So, what kind of people is that? Well, first of all, I've seen it. It has. It doesn't matter where they come from, if they have money or not. They have to want it, they have to be dedicated. Everyone in my team that has the dedication and focus on it, I'm 100% in and I do daily zooms 8 times a day, doesn't matter. They can count on me, as long as I see that they take it seriously. Okay. значит, я задал вопрос, а какой аватар вообще, да? кто, кто такие потенциальные которых Карл сейчас выращивает первой линии, с какими людьми она, она работает? И помогает им закрывать пресетры. Она говорит, что это могут быть абсолютно любые люди, даже у кого нет денег. Главное, чтобы у них была страсть, желание строить бизнес, э, расширять свою первую линию. И она тогда будет с ними э, 24 часа в сутки э, помогать им проводить зумы, э, помогать строить бизнес. Э, и э, таким образом у нее, в принципе, сейчас на подходе да, И в команде, да, в немецкой команде тоже пресетры растут, потому что очень большая система поддержки. Окей. Okay. They have financial background, they were financial advisors. And uh, they have in their surroundings just doctors. So at the moment, we are having Zooms. They're all doctors or pharmacists, every day, different Zooms. And they go in right away, tier one to seven. We have one that went in right away, one to nine. So this is like, wow, like it is happening if you focus, but they focus. They put it now one month, they put all the other work beside. And they said, this is our work. The guy, the husband did the pre-work and did all the information and she goes to everyone personally, she goes into their practices, she talks to them and they do everything one-to-one -one and we're having great success. This is one example. Окей, okay, окей. Okay. Она приводит один пример: да, что есть у нее группа, в которой участвуют доктора и фармацевты. Вот, и там постоянно каждый день проводятся встречи. Активно очень люди работают, но это, это действительно такая обычная ежедневная рутинная работа. Да, то есть чудес здесь не бывает, чтобы закрыть пейсеттера, вот, нужно давать информацию большому количеству людей. И вот там эта команда сейчас очень активно растет. Это один из примеров, да, вот кто бы мог подумать. Это люди, которые совершенно далеки, может быть, от сферы крипто-трейдинга или финансов, да, но тем не менее, вот им это очень нравится, и uh, они uh, строят этот бизнес. Это очень хороший He was full on, he had lots of people, quite a high volume, didn't do the pay setter in the beginning on. Then there came a reset, I said, can you? Let's do it now. And he said, no, it was, Forex didn't start yet, crypto was down. So I said, I cannot, I get pressure again off my team. So he had that trauma, but now he's back on, and we are hoping for a pay setter reset. He would be the next <laughs> candidate. He really wants to become a pay setter, he is all there. So let's see, he is the next one we are working on, we are preparing. And we'll see if it works for him or not. Окей, okay, окей, okay. другой пример. Ее пейсеттера, да, это человек, который это сетевик, который вначале активно работал, но не дозакрыл пейсеттера. Потом начались некие эти пертурбации, да, то есть там с крипто с крипто некоторые просадки пошли, и так далее. Да. И потом был пейсеттер, сбросили счетчик пейсеттера, он попытался что-то сделать и. Ну, тогда было еще рановато, потому что Форекс только запускался, да, и вот сейчас, если э, сейчас будет опять Payseter reset, да, если будет сброшен счетчик, или даже если он не будет сброшен, да, вот этот человек активно сейчас настроен на работу. То есть есть абсолютно разные примеры, да. В данном случае это сетевик. Но дело в том, что человек, этот человек конкретно он обжигался на каких-то проектах, которые загнулись, финансовых проектах, вот, поэтому он тоже осторожничал еще чрезмерно. Это одна из причин, почему он не закрыл раньше Paysetter. Yeah, this is also very good example. So I do believe, Carlo, that uh, since Daisy was launched, uh, like we, it's almost two years, right? So January it will be two years uh, in Dubai. We will have two years anniversary. Uh, so I do believe that people who uh, had some skept skepticism, right, against Daisy in the very beginning, so now they they don't have it, right? So the time basically proved uh, that uh, Daisy is real and Daisy is here to How stay. Yes, told you so. exactly. Я сказал, это очень хорошо показывает такую картину, да, потому что когда Дейзи запускался, там были только слова, было только видение, еще ничего не было. И очень много было скептицизма и злых языков, которые говорили, сулили Дейзи очень короткую жизнь. Да. Сейчас, после того, как мы прошли через большое количество преград, вот мы преодолели эти все сложности, движемся вперед. Вот, получается, что на сегодняшний день скептицизма и сомнения в отношении Дейзи, в принципе, уже ни у кого нет. Да? То есть это та история, фундамент заложен, который будет продолжаться, и получается, мы приближаемся к двухлетней к двухлетнему событию, к дню рождения Дези, двухлетию Дези. Это будет в Дубае в феврале следующего года. И именно поэтому ивент будет называться «I told you so», да? «Я же тебе говорил», если по-русски, вот, потому что действительно мы многим говорили еще полтора года назад, да, кто-то не верил, кто-то сомневался, вот, кто-то зашел на совсем маленькую сумму и забыл. вот, Сейчас очень многие люди, даже кто тогда заходил, Снова заходят, либо делают апгрейды, либо заходят форекс, вот. И э, в Дубае у нас будет, конечно же, мощнейший ивент, после которого вот, на, на, на самом деле такой настоящий старт проекта начнется. Вот Сейчас мы закладываем фундамент. да, И в ближайшие полгода, конечно, задача еще более сильный фундамент заложить, укрепить. Э, и после Дубая будет большой прорыв, как мы это видим. Карл, yeah, this, this is it from my side. Uh, this is all the questions. I believe that I touched all the questions. Uh, uh, ребята, я задал все вопросы, которые вот были в списке, все основные вопросы. Я, может быть, что-то пропустил. Uh, поэтому, в принципе, мы уже около часа беседуем. Я думаю, что мы сейчас можем закругляться. Uh, so maybe, Карл, maybe I know uh, you don't have Russian team, probably, right? Uh, you don't have Russian downlines, but maybe uh, because you're the first guest, outside of russia right outside of russian-speaking community uh and we will have japanese leaders hungarian leaders so we plan to have you know every every every couple of weeks right some guests from now so you're the first so what would be your uh uh your wishes maybe right for russian-speaking market uh specifically on, think... your son is One here <laughs> Okay. Она сейчас перейдет в другую комнату. У нее там просто комната была на час забронирована. Мы сейчас завершаем. Я попросил ее, попросил ее напоследок, да, поскольку все вопросы уже заняты, заданы. Я попросил Кару задать, не задать, неправильно говорю, я попросил ее высказать некое пожелание, да, вот русскоязычному рынку, да. у нее у самой нету партнеров в русскоязычном рынке, но тем не менее сейчас она перейдет в соседний, в соседний кабинет и подсоединится, и мы завершим на этом. Okay. Just have to <laughs> it here yes as well uh, okay uh, what yeah, was the question Yeah. so the question what would be your uh your wisdom words to Russian speaking community right so, so some vicious maybe look for me what is super important is to explain everyone that Daisy I see it it's like a clock yeah everything works like the little how do you call it inside of a clocks what works hand in hand I see like the what we okay well uh, hold on I get another room <laughs> Good. What I think is the, the most important is um, that one thing works hand in hand with the other. When I see it now with Uplift, for example, what we are doing with Liquid, how one project is backing up the other, I think I've never seen that before. I think this is one of the most important things. And as why what you guys do now with the Builder's Pool and the Shiva's Pool, So you become a pace setter. On top of that, if you form a pace setter, you are part of the achievers pool, being part of the achievers pool, you're part of the builders pool. So you are doing one thing and you participate on so many things. And this is what we do is that um, like passive income that you get at, at the beginning, you don't see much coming in, but at some point it just flies in from everywhere. The uni level bonus, and it's just amazing, I think. And I haven't seen that yeah. before. Значит, что Каро хочет сказать? Да? Она просит всех обратить внимание на то, что Дези можно сравнить с часами. Это такой часовой механизм, в котором разные детали, механизмы, разные детали, они работают скажем так шестеренки да шестеренки они все соприкасаются друг с другом и в итоге получается вот этот вот часовой механизм то есть здесь все очень сильно взаимосвязано и она считает она такого раньше не видела да что это действительно гениально потому что помимо Дейзи есть еще апливт по которому мы например прошлую встречу да проводили потом помимо этого еще есть майнинговый проект помимо этого сам маркетинг и промоушены, которые сейчас например по Achiever, по билдеру да работают они тоже очень хорошо продуманное Кару это очень нравится. Она рассказывает об этом своим партнерам. Потому что, например, если вы хотите закрыть пейсеттер лидера, вам нужны пейсеттеры. И когда у вас появляются пейсеттеры, вы получаете доли ачивера да, в этом промоушене ачиверов. И сейчас ачиверы у нас минимум 3000 долларов в месяц пассивно получают из месяца в месяц. У нас есть партнеры вот среди, среди присутствующих, кто каждый месяц этот бонус получает. да То есть это очень немаленькие деньги. В этом месяце, кстати говоря, будет заметно выше, чем 3000 долларов, да, мы это уже видим, вот, и помимо этого, закрывая ачивера, также люди получают билдер, доли билдера, да, и вот все это взаимосвязано, все это вместе работает, и вот всю эту экосистему, на самом деле, очень классно передавать людям и показывать, да, и это действительно то, то что Кару очень нравится в этом бизнесе, поэтому она призывает, so basically, Кару, what you're trying to say is, you want Uh, them right, so you want Russians to pay attention at this right? So this is like a mechanism, like a clock, like you say right? So to to, to the big picture right? So how uh, one part uh, supports another right? So so that the, the the whole uh, mechanism uh, kicks in and uh, basically starts to function right? And for that you need to understand all details. So go to the detail and suddenly you go like wow. Поэтому, да, для того, чтобы эту картину увидеть, нужно просто чуть-чуть погрузиться в детали, вы поймете, что здесь каждая шестеренка дополняет другую шестеренку. И в целом получается такой часовой механизм. И получается, что здесь не ситуация вин-вин, знаете, когда все а ситуация вин-вин-вин-вин-вин-вин-вин, потому что очень много этих механизмов и все-все-все-все-все-все-везде все в выигрыше находится вот на это кара просит обратить ваше внимание uh okay so thank you for your time i think it's been one hour already so we plan to, to speak because we had also translation right so i need to translate so it took a little bit longer time uh thank you very much so you can see uh, thank you for inviting <laughs> yeah thank you for coming caro and, <laughs> and i'm, I'm the, the first one go. this is even more an honor <laughs> <связывая> я, поблаг... я, да, я поблагодарил Кару за то, что она пришла к нам. Она первый наш э, заграничный гость. Вот, э, я объяснил, что у нас будут периодически лидеры с разных других стран. Она первая. Вот у нее такая особенная миссия, особенная роль ей выпала. И вот, наверное, Катя, что-то ты еще хочешь сказать. Спасибо. <связывая> <связывая> <связывая> Ah, okay so, Kat yes katerina is our pay from siberia from russia right so so she is one of organizers of this series of zoom that we are making right now so she wants also to thank you she doesn't speak english uh she does say spicy but you know this word right <laughs> <laughs> yeah uh Perfect. хорошо the okay uh Хорошо, значит, кто сегодня не попал на нашу встречу, смогут записи послушать, да, обязательно мы эту запись выложим. Вот. И еще раз благодарим все Каролин за то, что она пришла к нам, поделилась своими практическими навыками, да, что очень важно, не теоретическими, а практическими навыками, работая в международном бизнесе, да, потому что кто-то строит бизнес в одном городе, кто-то строит бизнес в одной стране, а есть люди, которые строят глобальный бизнес еще и на разных языках, да, будь это испанский, немецкий, английский. вот. И всегда здорово, да, если у вас есть такое видение международного большого бизнеса. Не бойтесь, не бойтесь мечтать, не бойтесь масштабировать ваше мышление, потому что если вы себя лимитируете, да, то поверьте, эти лимиты вы сами себе выставляете, да, то есть никто вас не ограничивает. Вы можете построить в Дэзе команду из тысячи человек, из десяти тысяч, из ста тысяч человек, и у вас может быть сто поиссатер лидеров в команде. Да? все это берется отсюда, вот. И в этом смысле Каро для нас для всех как человек честный, искренний, да, это видно по ней. Вот она для всех является очень хорошим примером и. И uh, мы проводили недавно события в Германии, да, и, конечно же, Каро там была на сцене. Она была модератором, ведущим этого ивента, и это был очень классный ивент. Uh, so, yes, Carol, so thank you very much. One more time. And uh, maybe you. I will play. Yes, maybe in the very end I will play the, that video from, from Germany. I just said that you hosted event in, in yeah. Köln. Uh, ребята, я, наверное, наверное, с вашего позволения коротенькое совсем видео, да, потому что многие его не видели. Из Кёльна, Кать, как ты считаешь, да? Я показал. Да, да, я, ивент. кстати, видел шикарное видео. И, и скажите, ah. пожалуйста, чтобы она передала привет сыну, которые любят русский язык, изучают русский язык. Uh, uh, Yes, and Caro, in the variant, Катерина says that, please pass uh, our regards to your son, who, who loves Russian. <laughs> thank you, I will. <laughs> we do appreciate it. We look forward that maybe next, one of next Zoom calls, he will be translating. <laughs> that would <will> be good. <laughs> yeah, yes. Uh, thank you so much. And I will play that video and we are finishing. Thank you. Perfect. Thank okay. you. Okay. Тогда, ребята, я сейчас проиграю это очень классное видео. Вы увидите, вот прямо, прямо погрузитесь в атмосферу в Кельне. Это было совсем недавно. Сейчас может из России в Европу попасть чуть-чуть сложнее, чем раньше. Тем не менее, там проводился классный ивент. Там были и русскоязычные партнеры, в том числе, приходили. И вот вы сейчас по этому видео погрузитесь в атмосферу ивента в Германии, да, на самом ведущем нашем европейском рынке. Вот Германия и Венгрия, у нас два ведущих рынка. Так. Катя, ты скажи… Так, одну секундочку, все ли видно, все ли слышно? Что запускается? Не знаю, как пойдет звук. звук? Слышно, да? Да. Отлично. Притормаживает чуть-чуть, ну ничего. It's without sound, ну, звук не, не идет, но ну, не страшно, главное, видно красиво все. Спасибо. Да, я понял, что не было звука, Катя, поэтому и просил, чтобы ты ты, а ты сказал, что звук. сначала начался звук, потом раз и исчез. Да. Ну окей, да, что-то техническое, ничего страшного. Ну, окей, Но мы, мы, потом, канал... да, мы потом скинем, мы скинем его на наш русскоязычный канал, вот прямо сейчас, да, чтобы, кстати, подключайтесь к телеграмму, к русскоязычному, обязательно, да, кто не подключен, и вы посмотрите, вот, потому что, конечно, с музыкой нужно смотреть. Канал, Пишите ваши комментарии, пишите ваши пожелания, пишите ваши истории и так далее чтобы да, канал да, нашел да. да все верно и хорошо тогда да, тогда на этом мы закругляемся да, всем, всем огромное спасибо и у нас следующая встреча нас следующая э, встреча очень важная в субботу мы вас всех ждем потому что на самом деле на сегодняшний день эта встреча наверное одна из самых ключевых потому что вы видим, мы видим сейчас эмоциональную составляющую лидера она является наверное одной из самых больших инструментов для того чтобы успешная история произошла вот, наверное, 90% успеха – это внутреннее состояние э, лидера, э, человека, который передает ту или иную информацию. И когда у нас что-то не получается, прежде всего нужно ковырять, конечно, именно там проблемы, да. И вот в субботу у нас будет невероятный тренинг. Я рекомендую вам обязательно завести себе напоминалку, обязательно поставить э, в часах, в календарях, обязательно пригласить с собой людей пригласить людей, даже которые не знают Тези, которые сейчас справляются со сложными ситуациями, может быть, в бизнесе, потому что тренинг будет очень важный, очень психологичный, очень нужный для того, чтобы справиться со всякими вот такими блоками, проблемами, для того, чтобы эффективно работать с людьми, для того, чтобы эффективно работать с собой, понимать и слышать себя. Поэтому у нас будет чудесный тренинг в субботу в 10 по Москве. Следите за расписанием, будет ссылочка, и мы вас всех ждем. И потрепушите сегодня тех людей, кто как раз находится не в том эмоциональном состоянии и не пришли на такую чудесную встречу. Я, допустим, в большом восторге. Я считаю, что такие встречи, они даже более эффективны, чем просто услышать презентации, расчеты по маркетингу. Вот такие встречи важны. Спасибо тебе за это, Илья, за организацию с коровкой да, да, да, конечно. Всем огромное спасибо, ребят. Я, уже мы скинули на русскоязычном канале вот это промо-видео. Да, посмотрите, со звуком. Классное. Суперское видео. Очень такое атмосферное, да, передает атмосферу Керню. Красивейший город в Германии. Вот. И В следующем году в Германии тоже будем проводить события, скорее всего, в другом городе. Да, Но сначала это Дубай, конечно. Же. Тогда всем. Э, всем пока. Всем, да, всем спасибо и до встречи в субботу. Да, Всего доброго.